У нас санкции по-прежнему понимают, как создание каких-то потребительских дефицитов. Hmm. Того не станет, того не станет. У кого-то сумочек бриони, не станет у кого-то, не станет этих самых, не знаю, кофе и кока-колы. Но ведь в основной удар... Наносится, и это не скрывается, об этом говорят, слушайте: просто что говорят авторы санкций: основной удар по производственным цепочкам, по производству Российской Федерации, а оно полностью импортозависимо. И, кстати, сектор импортозамещения зависим даже больше, чем другие сектора, поэтому. К чему это ведет? Слушать надо, конечно же, не профессора Соловья, а профессора Зубаревич как минимум. Вот. И я не являюсь экономическим экспертом. Посмотрите на детализацию. Там Вчера американцы объявили, что они будут сейчас следующий пакет санкций ударит по транспортным коммуникациям. Специально, целевым образом. Они будут бить узел за узум, пока система РФ не остановится, в то в какой-то момент рухнет инфраструктура жизнедеятельности. Вот. Остановятся, например, лифты. Кто-то живет на первом этаже, он будет, я не знаю, откуда он будет носить воду, а кто-то живет на двенадцатом. И, а лифты все, без исключения, почти там 90% на импортных деталях. Все, они уже, эти фирмы уже ушли. Деталей не будет. Вот, вот такие вещи, понимаете? Поэтому, но здесь я думаю, что как раз в российского населенца он приспособится. Ну, будет ходить на 12-й этаж пешком, бедняга. Как будет ходить будет воду, Будет воду из-под крана пить. Вот. И... Из-под крана. Из-под крана. А, то есть, то есть из крана не будет. Пить. В этом-то проблема, ну, будет веерное отключение. Время от времени mm. будет. Как, кстати, когда я живу в Одессе? В Крыму. Э, или в Одессе, в Крыму, это было постоянное явление. А, вот, но еще раз. Самые тяжелые удары будут по индустрии, по, по реально работающей системе, потому что она не имеет, никакого, так сказать, никаких запасов прочности. И она из нее сейчас будут вынимать все глобальные вставки. Вот где проблема, вот на чем надо сосредоточиться. Она способна выжить. Она просто. Должна сконцентрироваться не на новостях из Херсона, хутора Диканьки и из-под Киева. Нам, нам нужно заняться, потом будем разбираться, как все это получилось. А сейчас лето приближается, то есть период, когда санкции, эффект санкций достигнет максимума, примерно к июню-июлю. Сейчас он только начался, это пока цветочки, вы все Макдональдс обсуждаете, да так, что чешется у Абрамовича.